Вот сделал себе вот такую вот бормашинку из привода для спидометра. Это движок от швейной машинки бытовой. Вот это вот его педалька, этого движка, это сам движок. Это внутренность от самого спидометра. Между ними из шлангочки вот такой вот, из вот такой шлангочки, Стоит сопряжение одним краем на двигатель, другим краем на здесь выступающий вал, который идет к счетчику и к самому спидометру, к механизму спидометра. Он, такая резинка устраняет соосность. С этой стороны шурупами и с той стороны шурупами. Здесь вал непосредственно вал привода спидометра. А заканчивается все приводом спидометра. И э, вот я его отпилил, вот эту вот часть привода спидометра. Это Жигулевской коробки. Но в сущности копейки на барахолке стоит. На, на авторазборке. Он на, нафиг никому сейчас не надо. Это четырехступенчатая коробка, пятиступенчатая коробка заднеприводная. Патрон джеты с конусом GT0. А у него вот здесь вот размер 6,38. А внутри, вот тут вот у корня, конус 5,6 с чем-то. Вот тут вот. Ну, точные размеры можно в интернете накопать. Здесь диаметр выходного вала 6 то есть, меньший, с меньшей стороны он стачивается на конус, а здесь посажено на двухкомпонентную эпоксидную пасту. Патрон насмерть посаженный. Ну, что еще можно сказать? Сейчас я его продемонстрирую, как он крутится. А так... Педалька регулируется обороты от нуля. Прилопчиться только надо. В общем, вот такую штуку я забацал себе за два дня. Ну, процесс изготовления я не снимал, потому что у меня штатива для камеры нету. Ну и камера такая. В общем, кому интересно, то могут повторить эксперимент. Ну такое вот.